Господа, всем привет! Вы на канале Зашумим. У нас с вами сегодня вот такой вот автомобиль. Это Mercedes-Benz S-класса 220-м кузове. Выпущен где-то в районе 2000-х годов. И машинка к нам приезжала на перешив двух сидений. Это водительского и пассажирского передних сидений. В качественную новую эко-кожу. Работы по перешиву у нас практически завершены. Осталось только... Установить сюда два подголовника, две вот эти подушечки, что на одно, что на второе сиденье. И, в принципе, автомобиль можно будет отдавать уже владельцу. Перешили мы его в серую эко-кожу. Выглядит это все примерно вот таким вот образом. Все аккуратненько, чистенько и очень-очень чудесно выглядит. Что ж, а теперь я предлагаю посмотреть состояние этих сидений, но в тот момент, когда они только к нам приехали. Сейчас я пущу видео где э, видно все вот от и до. Итак, э, поехали. Наши мастера заносят сиденья в наш пусковой цех. Как видите, кожа на этих сиденьях сейчас в отвратительнейшем состоянии. Она полопалась, она затерта, она очень-очень-очень сильно грязная. А плюс, э, ну, я думаю, что несложно заметить то, что некоторые моменты сидения у нас заклеены еще и армированным скотчем. Это те места, где был прорыв этих сидений, где они порвались либо очень сильно были испачканы поэтому вот владелец либо предыдущий хозяин этого автомобиля заклеивал их армированным скотчем в отвратительном состоянии оба сидения находились и молодец владелец что привез их к нам на перешив сейчас же сидение выглядит вот таким вот образом, вы видите сейчас на экранах своих телефонов и разница ощутимая вот из, из старого, наверное, можно обратить внимание на вот этот вот под, э, подлокотничек. Вот, он тоже в очень ужасном состоянии. И здесь все примерно так же, как было изначально на вот этих сиденьях. Вот, мы с этим справились, а теперь давайте я вам покажу, как мы это сделали. Буквально на ваших экранах сейчас таймлапс двух дней нашей работы, как перешивались эти сиденья.